Привет, друзья, и рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Сегодня мы с вами будем яхтить, продолжать наше путешествие по прекрасным островам Гунаяла или Сан-Блас. Ну что, вы готовы? Погнали! Ну что, открываем нашу книжечку и начинаем планировать маршрут. Для тех, кто забыл, где находится сан напоминаю, что мы находимся на Атлантическом побережье, ближе к Колумбии, то есть э, сан находится на границе между Колумбией и Панамой, но официально является территорией Панамы. Ну что, выходим с Лимон Это наши островочки, на которых у нас был прошлый ролик. Поэтому, кто его не видел, вверху появляется ссылочка. Вы идете туда и смотрите наш прошлый ролик с э, Санбласа с Лимон -Киз. А в этот раз у нас коротенький переход. Мы выходим и идем на острова Лос Груйос или Куани-Дуб, эти ужасные названия местные. Здесь по расстоянию очень недалеко. Мы выходим и идем на Наба-Дуб. Это гряда островов и самый последний остров, который здесь всем известен. марбе то есть э, или Камбобе идем к острову у нас здесь будет немножечко сложный заход потому что глубины которые вот тут есть при заходе совершенно не совпадают с теми глубинами которые есть на карте как бы мы ни старались идти так чтобы наши глубины со соответствовали здесь они не соответствуют вообще то есть там где написано там три метра здесь у нас 20 поэтому Идем очень аккуратно, смотрим визуально на глубины Смотрим визуально на то, что здесь происходит И якорь таким мы будем бросать на достаточно большой глубине Где-то метров на 15-17 Потому что, несмотря на то, что написано здесь мелко и якоринг На самом деле здесь якоринг, наверное, ну, прямо совсем близко к острову А я так не люблю стоять, потому что для меня это небезопасно Мы сейчас развернемся. Десятый штук. С приплыздом. Горячий, ну работает. А, а кто по? Даю желание, на, дуй. Хорошая хоть загоновано. Oh, Там уж, пусть пускай сольется. Ага. Вот туда граница границы этой подъезжай. пошла сейчас сайт поднимается я один раз пошла и сейчас уже можно третий раз обходить, потому что на второй раз я не собирала обычно ага, но намывает новое, ну что обойти вам этот остров по кругу смотри 100 долларов 200 Нормально, подходит Это Смотри, видишь, что это вот, Вот это вот спелый нони, прямо спелый. Ты что, вкусный? Ой, блядь. Ты его понюхай просто. Да. Французский сыр, французский сыр с носками из спортзала. Ну это типа считается суперфрукт, он такой ну типа у него очень много всего полезного мерзкий вонючий не, не знаю а, это... Давайте сейчас зайдем внутрь острова Я вам покажу кое-что интересное Например, как растут кокосы Вот если кокос падает с пальмы То из него начинает прорастать Собственно дерево Смотрите, здесь даже обожженный кокос Видимо был пожар Причем я вам сейчас покажу от чего был пожар А вот теперь смотрим наверх Видите пальмы, которые без листьев Каждую такую пальму ударяла молния, поэтому все эти кокосы, которые попадали, это как раз после того, как в них налупила молния. Вот эти еще целые стоят, а те, которые без верхушек, это гроза. Тут у меня микроскопические, видишь, всякие. Покажу тебе вторую свою полную пачку, которая уже. Ну, уж очень мало вероятно. Где шляпа? Да. А, а чё не, не удержалась? Ну ласка, ласка. А Опасные? Там, это же только авторутинг будет Зачем чём нам нужно? У меня карты и так качают Это я самое дело, оно нужно Знаешь, это нужно Yeah. Yeah, cool. Не раньше шел. Слушай, а дай отвертку. Дай тебе отвертку. Я боюсь, что согнуть вот эти штуки, я поэтому особо нет. не Покачу. Дай, дай. весом наму... это был на мукиле у него нет вообще нет нет у него вообще никакого нет он странный немножко риск просто Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, Край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, Где кончаются концерты, не снимаются картины, Где играют с чистым сердцем синяки. Дельфины, здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший. Расскажи ты мне вначале, что там в мире надоевшим я один по мне топочут ноги, ноги, грузы, грузы у спины моей хлопочут невеселые. Медузы. Что там в мире, все как было Только ветры стали злее Только солнце чуть остыло Только вымокли аллеи Я один, по мне топочут Ноги, ноги, грузы, грузы У спины моей хлопочут Невеселые медузы Грустный мальчик, до свидания, Не возьму тебя с собою, Где-то слышится рыдание, Над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор Раз фальшивые романсы, И выходит шуткой глупой. Человек для конферанцев, Пароходик мой любимый, Что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, Я хочу в страну покоя. Глупый мальчик, я ведь тертый, Тертый берегам и морем, народ как вам сам как вам острова куна -Яла, эти прекрасные райские острова на нашей планете пишите комменты э, буду рад их прочитать а плохие комменты не пишите потому что рад я их читать не буду в общем э, коммент лайк шер этого видео распространяйте потому что люди должны знать больше о яхтинге не забываем подписываться на канал, проверяем колокольчик и до встречи уже в следующем выпуске. Пока!